Приветствую вас, друзья мои! Хочу, короче, видосик заценить. Надо я, это, короче, на просторах интернюги. Короче, видос. Как тут на самом деле нагибает на зоне онлайн. Давайте-ка все вместе оценим и посмотрим. Не знаю, как его называть, читку и там туда-сюда. Давайте просто посмотрим. И как она все посмотрится на наш взгляд. А. Давай, это вышло. Вик, запиши тоже видео. Да, блин, думаю, а? Опять или что ли бегут? Кто там спадает? <laughs> Нет. Я была что под этой херней. <laughs> ну под этой херней тоже. Оба видео запишите. Чай, под хорошим настроением. Давайте посмотрим вместе. Это хорошее настроение. Не знаю, mm -hmm. как. Ну, вот, пацаны выложили видео. В смысле, под спид гиром Сейчас вы эту программу увидите, по идее. Подожди. На, меня сейчас на нашем каналчике. И как здесь люди друг друга <сас> Ах, нагибают, ну и ну как давай. это все смотрится. Все, давай. Я сказала, я вышла. Ты ничего не сказал, говоришь, давай вопрос. <свят> да, спроси. Ты так медленно ходишь. Ну, давай ребята. Да шторма анюги, покажите нам класс вышла как пиздец она уже вышла, а она еще не зашла ну блять, да вы вот понимаете ясно, короче, как она радужна я не знаю, это шторм то блять, нахуй к... ну, что они ее за это показывают или что? Не-не, на, чуть-чуть это, подожди, чтобы я в зале тебя оказался. Пакеты, конечно, быстро. Вот эта программа программ называется Gear 7.2. Ну, И 6. они, короче, там определяют, какую задержку ну, пакетов. Пошли. Прикольно. Коман, еще один вышел. Подожди, подожди. А мне то. А я перезарядку ну, пошел. Да. Я вышел, да? Так да я не да. буду быть стрелять? Вот так вот а бойцы, короче, мудятся, замутиться запутаются. недалеко далеко забежал, а не А Я не Шо, знаю. Не раньше ты. они свои секреты не удовлетворяли, но сейчас это не знаю. Не для, или потому что, знаете? Возможно, они начали выдавать а. эти секреты, потому а, да, ушла, ты, блядь, делали, что, блядь, нахуй. Их начали нагибать с помощью вот это. этой программы. Их начали нагубать, нагибать да. с помощью этой да. программы. А они начали, блядь, нахуй выкладывать. Чтобы ребята сразу, как попытались что-то с этим сделать, нахуй. Так что не знаю. Вот такие вот. Ребята штурмовцы Давайте похлопаем вместе. как я, я Короче, давайте удачи. Мы видео с вами посмотрим. А ты стреляешь по костру, да? На этом закончим. Ну, блядь, вот реально, ну, пацаны, смотрите, ну, Он еще не убежал я, туда, должен... смотри. Он сейчас просто огонь поведет да. и все. Минус.